В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнении ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель –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 Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.